<связывая> раунд начался бомба нет, в да да да нормально граната да хв хв хв не хв хв так хв хв хв хв хв хв Быстрее мне нужен врач. Бомба взята. Бомба установлена. <свы> Мы уничтожили отряд врага. Uh, uh. Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомбы взята. Бомба бать, Еще плэн. Плэн. <свят> а, блядь, Мы выиграли раунд. Хорош. Вражеский отряд разбит. <свят> Взорвите один из объектов противника. Пойдем, отвержешь. Раунд начался. Бомба взята. Граната! граната! По планке, ребят. Бомба установлена. Осторожно, граната! КВ, КВ все выходят. С КВ, КВ, да, да, да. КВ выходят. Очно! Меня Купи. Попал же. Довольно. Кто-нибудь помогите! Я живу. живу Враг обезвредил бомбу я Лучше медика Установите бомбу бежу, возле бежу. одного из объектов я Раунд я начался! Бомба взята! Граната! Игрок, да граната! Игрок с бомбой убит да. раунд враг уничтожил нашу команду <coughs> установить бомбу возле одного из объектов все. пойдем через э, раунд кишки, начался бомба через взята граната пошла помогайте блять зашел Уничтожили отряд врага. Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Холдим, не Раунд начался. Овал, блин, Осторожно, Граната! Бомба установлена. Подожди, граната! Граната! Оу! Оу! Оу! Подожди, я, я тебя, тебя вылечу. Я уж думал, мне конец. Мы обезбредили бомбу. Раунд за нами. Да. Защитите стратегические Пойдем. объекты. Раунд начался. Граната поезда! Граната! Граната! Помогите! Алло, блять, папа, Граната! джин, чё Граната! Блядь, вы что, Граната! Граната! Слышно, плохо, что ли? Наверху пост. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Кидаю гранату! Выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната пошла Я не видел. что, Месяц тут, вс ⁇ вроде. Вот чё Мы выиграли. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Даю вам даю гранату. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Взорвите один из объектов противника. Пойдем через да. Раунд начался. Граната пошла! Помогите, ёпт. Вот он, за да, подкраской. Бомба взята. Так. Граната Романда пошла! Команда противника разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Кидает граната. Граната пошла. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Установите бомбу возле одного из объектов. Хуня. Хватаж. Бомба взята. Кто ну да почему Право. вся наша команда уничтожена лох. мы проиграли лох. раунд да, установите да, бомбу возле одного из объектов Давай. раунд начался Да, сука. Мы уничтожили отряд врага